Всем привет! Это Лёфер и немного китайских приманок. Сегодня у меня на обзоре вот такой вот долгострой от китайчиков. Это копия всем известного Vision Anten 110, но с большой лопатой, то есть версия 1+. Технические характеристики данного воблера 110 мм рост, 14,8 грамм вес, заявлен суспендер. По разговорам с производителем я так понял, что он будет медленно тонуть из-за крючков, которые на него поставили. Если вы посмотрите, то из нехарактерного для Трулиной и Беркинга какого-то черного металла А в отличие от Реалиса и Магалона Там металл светлый, возможно крючки вот эти вот, они весят больше Соответственно и больше нагружают воблер, топят его Привязано все это дело на удочку 721, 20-либровый флюр Титановый поводок моей ручной работы Проверим, что с плавучестью Да, тонет то нет, тем более, ну довольно сильно, я бы сказал. Что касается заброса, есть небольшая система дальнего заброса, реализована двумя шарами, которые катаются из хвоста, из головы хвост, и, соответственно, из за этого воблер летит чуть дальше, чем если бы ее не было. Равномерная проводка данной приманки, ну. Скажем так, видел я и получше игру на равномерной проводке, хотя да, она присутствует. Я так думаю, что основная, -таки основной вид проводки для этой приманки это twitch. Причем, я уже успел на этот воблер порыбачить, рывки должны быть очень сильные, иначе воблер не... вы не продернете в толще воды вот, из своей лопаты. Он где-то метра до полутора, до метра восемьдесят способен заглубиться. И если рывки будут недостаточно сильные, то и уходы по сторонам будут, ну, скажем так, некрасивые, и рыбе они не нравятся. Но зато вот агрессивный твич, и сами видите, да, что воблер порхает по сторонам. Мне вот такая проводка нравится Рыба тоже, кстати, на него отзывается Он уже обрывлен у меня Шнурочки Ну, пока каких-то трофеев вообще нет Но интересуется, кушают его, грызут Небольшие уже там зарубки на нем есть То есть себя, себя может э, воблер, скажем так, похвалить За то, что он все-таки рыбу нет-нет, э, да, собирает Повторюсь Равномерная проводка мне не очень понравилась. Что касается твича, то агрессивный твич, и вот по сторонам уходы очень красивые. Возможно, сказывается то, что я ловлю с люром, он все-таки несколько более растяжим, чем шнур. Возможно, на шнуре а, не, не до, ну, хватит и не слишком агрессивных рывков, но у меня пока так. Если у кого-то есть другие варианты проводки или какие-то секреты, ловли на этот воблер. Можете оставлять в комментариях. Или если вы у меня что-то хотите спросить, пожалуйста, я всегда говорю, пишите, не стесняйтесь. На все вопросы могу, постараюсь ответить либо там же на Ютубе, либо какими-то ссылками на свои отчеты на Росфишинге или в социальных сетях. За сим разрешите попрощаться. Напоминаю, что за данный ролик можно проголосовать. Что кому понравилось, что нет. Всем пока. Не хвастаньте шеи.